Так, друзья, смотрите, пытаюсь показать вам променадную часть поселочки Гюнюк, променадную улицу, как она выглядит и что здесь можно купить, какие здесь магазины есть и какие цены. Вот справа от меня гостиница Амара Престиж, сзади за мной гостиница Келипия белос и слева от меня гостиница Трансет Лайк. Вот начиная от гостиницы килики апелос между гостиницами транс атлантик и омара престиж идет вот эта променадная улица в поселке гвинь и вот она начинается собственно говоря вот магазины бутики которые есть вот так это все выглядит сейчас я вам попытаюсь показать э, цены на некоторые товары на этой улице в бутиках в магазинах даже некоторые магазины подписаны как outlet в общем смотрим что почем здесь на этой улице да, друг. добрый вечер добрый. Дойдем, здесь а у нас продается луку. лукум различный а почем луком 15 любой есть по 10 долларов есть по 8 долларов цена по качеству по 8 идет сахар в идет угу. с сахаром по 10, идет без сахара, без добавки краски, идет 15, не хотите попробовать ее? Маленький да спасибо, я тут, доелся в гостинице всего Вы такой в гостинице никогда не кушали? Не, понятно, я вообще в гостинице лукум сегодня не кушал, так что, не, я, не, я просто кусочек. не могу физически попробовать, ладно Очень вкусный А идет с холвой? это орешки какие-то? Жареный миндаль. Ух ты, класс. Очень вкусный. Это 15 стоит долларов, да. да? А это на чем он делается? Вот этот картофель ручная. Хотите, я вам объясню, пошукаю, докажу. Вот видите, луком. Угу. Первый слой идет, потом здесь второй слой. Угу. Оно... Открывает кузи молочко, набирает орехов, потом ручную закатывает, а все остаются фисташки. Uh -huh. Потом через фисташки, они чуть помолозли, холодильник они чуть постынет, и сразу режем, и сразу ставим. Я понял. Они хранятся три месяца, без каких-то холодильников. В холодильник хранится три дня. Uh -huh. Сейчас скажу почему. В холодильник ставить ее, она высохнет и воду наберет она быстрее пропадет она без холодильника не хранится 3 месяца интересно да то есть это только тот который вот без сахара а тот который с сахаром Сахар, не долго хранится это угу. есть тюпи. смотрите друзья цены на лукум отличаются от качества самого лукума поэтому реально вот мы когда-то в прошлом году когда были в турции покупали тот который там по 10 долларов он конечно по вкусу совсем по-другому выглядит и реально он вкусный а тот который обычный они говорят это из юпи приготовлен. в общем какой-то химический этот лукум по моему сколько там 8 долларов он сказал сами учитывайте этот момент это абсолютно совсем два разных продукта в качестве так друзья здесь также самое можно купить и чемоданы и различные сумки о, кстати, нужно посмотреть, что у нас есть по кошелёчкам. Ну, то есть брендом. Mm. А ты тоже знаешь, за сколько там работает? За 50 долларов. Кого? Да? Какой? То, что ты показываешь. А. Это фирменный, блок, вот это наверное, да? 50, да? Mm. Да, вот это для меня, да? Да, это 50, да? Да, вот этот карьер, я сейчас в каталог все покажу. Это оригинальная фирма, местная. Она, правда, очень необычная. Сейчас я mm -hmm. тоже на... То есть, мне стыдно не было, когда кому-то подарят ее, понимаете? А вот это, к примеру? И то же самое. то вот есть, это за, вот это за 41 метр. А тут получается на каждой разной стоимость? Или... Ну, да. Угу. Ну, это все новенькое, они все, понимаете? Да. И Святой Союз, начало сезона. А с той а, стороны а, почем? Не а -то по 50, 60, Вот хочешь вот это нравится, а за триста она относит, что у меня осталось. Так, друзья, только что я заходил в магазин с там различными сумками, кошельками, портмоне и тому подобное. Значит, по стоимости мне женский кошелек сказали, значит, один там 60 долларов, второй 50 долларов, за второй сразу буквально там я ничего не спрашивал предложили скидку там в районе э, 20 долларов то есть за 30 долларов мне предлагали отдать этот кошелек в общем собственно говоря такие вот цены на кошельки здесь э, поселке гюнюк то есть торг уместен э, иногда даже можно не торговаться вам сами предложат скидку вот такие вот Нюансы. Добрый вечер. А вы у вас аренда скутеров? Да. А почем? 10 баксов в час. 10 долларов. А какие условия проката? Такое хочется, Вот, ну, такой. Да, да, да. Ну, какие условия? Как оформляется аренда? Аренда ничего не дает. 10 дает, ладно, час погуляй. Ну, паспорт или что-то. Залог, молок, ничего нету. Я понял. А прокат велосипедов по чем? Два бога час. А если на день а если на день 5, нет, 5, часов 5 часов максимум да? Да. так друзья в целом цену я озвучил здесь в этом видео но более подробная информация по аренде этих электромопедов будет в отдельном видео в описании под этим видео я обязательно добавлю ссылку на видео по аренде посмотрите его потому что там будет полезная для вас информация так друзья продолжаем прогулку по променадной улице в гунике за скутеры вам рассказал показал значит что еще вам показал получается стоимость лукума примерную так что еще нужно вам показать какую стоимость и каких товаров есть шорты. вот смотрите есть шорты вот тут есть ценник у нас есть шорты за 5 долларов ну, такие совсем легенькие не знаю может быть для плавания вау даже с сеточкой за 5 долларов вроде мужские мужские есть за 10 долларов чуть чуть поплотнее то верхняя позиция получается наверное, вся по 5 долларов такие вот шорты по 5 долларов нижний ряд по 10 долларов тут у нас полотенце какой это размер? размер? Ну, это небольшие, да? Так, ну, это три штуки на 5 долларов, да. Правильно? Да, правильно? А это побольше, они идут 10 долларов три штуки, да? Да, да? Цвет любой можно. Другой, а, а это тоже с, с этой категорией? А, вот, а, а можете показать за 10 долларов, которые? <сёк> да, это уже побольше Мы брали в прошлом году, только когда у Кириша были такие Нам нравятся, в принципе, нормальные <сёк> На сувениры вообще классные <сёк> Хорошие, качественные Подарки ну да, мы и так и брали. А в кемере по-моему, подороже они стоят, да? Там, по-моему, 15 долларов три штуки. Ну, по крайней мере, в прошлом году так было. Так, смотрите, друзья, только что я вам показал цены на полотенце в поселке Гюнюк. Значит, полотенце меньшего размера. Три штуки стоят 5 долларов, полотенце большего размера, три штуки стоят 10 долларов. В общем, мы в прошлом году, когда были в Кирише, тоже брали, в принципе, такие же самые полотенце. Ну, для подарков, в принципе, даже и себе мы взяли. Год мы пользовались этими полотенцами, вполне нормальное полотенце. Значит, если перевести на украинские гривны, то есть сколько это 270 гривен то есть по 90 гривен полотенце ну вот я считаю что наверное наверное это все таки как бы хорошая цена для полотенца полотенце пляжного размера вполне нормального качества так что если хотите можете брать в качестве сувенивировал даже себе домой можете взять так комплект полотенца кстати в кемере такой комплект полотенца мы смотрели даже в нескольких местах в общем стоил 15 долларов то есть что вот в кирише это поселок возле кемера что гюню поселок возле кемера такие полотенца стоят 10 долларов три штуки поэтому вот такая вот информация напишите конечно же в комментариях друзья что вы знаете по этому поводу если кто-то покупал эти полотенца напишите свой комментарий свой отзыв по поводу этих полотенец я думаю будет всем зрителям нашего канала и туристам интересна эта информация и поможет принять решение нужны или не нужны такие полотенца в качестве сувениров либо себе домой тут у нас еще есть сумочки так а тут у нас даже и цены есть на сумочке вот у нас э, такого плана 10 долларов сумочки я так понимаю на этой витрине все по 10 наверное такой вот рюкзачок рюкзачок сумка 13 долларов стоит а здесь вот продается вот луку значит 7 упаковок на 5 долларов но ну, это тот лукум, который как нам объяснял магазине продавец в прошлом магазине значит который сделан из юпи добрый вечер кстати, вот такую постилочку мы в прошлом году покупали за доллар. В принципе, на пляж очень хороший вариант. Легенькая такая материал. А что за материал? лен Из Лена. Пройдите, посмотрите, пожалуйста. Показывайте, знакомьтесь, uh -huh. Спасибо. Кстати, я жарю, вот эту вот мы брали очень такая для пляжа очень хорошая Удобная, штучка. Да, вот да, легенькая, как да, бы. Да, да. Почем полотенце? полотенце разница на 5 доллар есть 6 доллар 7 доллар разница цена пожалуйста 70 на 140 50 на 90 есть по 2 доллар под 3 доллар тоже тоже а 70 на 140 какая стоимость э, около 7 долларов угу. по спасибо я понял это метр на полтора до да? до да, вместе на полтора а метр на полтора сколько от восьми до десяти тоже пакет вам отличается. Приятный на ощупь. Угу, угу. Здесь также сладостный чай, попи, шерби, луком, специи есть. Добрый вечер. Добрый вечер. Приезжайте, нас потеплело. Наших да, потеплело. туристов лечим. Магазин Рубина. Растливее. Мы вам чай сделаем? Сутанкар. Нет, спасибо, Папеты. спасибо. Халва есть, пожалуйста, переправа но, есть. По вот эта переправа очень хорошая. Понюхайте, пожалуйста. Для всей да, грудь. курсы. Рыбы, шорка, пулов, пожалуйста. Это халва? Это просто обыкновенная халва. Но у вас под у нас кунжут нас Ну да, да халва да. У нас. Это воздушная халва. У вас воздушная вата, у вас воздушная халва. Ага. вот так вот даже. Да. Если хотите, можете попробовать. Нет, Если спасибо. Сказать. Я уже наелся, напробовался. Пожалуйста. Спасибо. Также приправа. Чьи есть? Очень большой выбор есть. Кофе есть. О, кофе, кофе. кофе есть. кстати. А почему вот этот вот кофе? Вот этот. Это по доллару. Один доллар. Угу. Один доллар. А вот этот? Тоже один доллар. А в чем разница? пожалуйста. Угу. Это премиум, самый лучший. Угу. Это в зерно, это растворимый, вот это молото, пожалуйста, угу. Турка только варить надо. Ну это же вот. одинаковая только разница в... По грамм. Меньше грамм, больше грамм. Еще больше грамм, uh -huh. этим отличается. Так, а вот между вот этим и вот этим, в чем разница? Я думаю, большую разницы нету, почти одинаково. Uh -huh. Это давно на рынок. Это... Ну это да, это мы это всегда брали, вот да. это турецкая кофе. Да. Ну, интересное, разно... это для разнообразия оно да, интересное. Также оливковое масло есть, гранатовый в есть, рожковое дерево есть. Рахат луком есть, каждый день для вас нарезаем. Ручная работа, пожалуйста. Один килограмм шесть долларов. Очень-очень свежий, очень вкусно при uh -huh. себе для вашего близкого пожалуйста а качество лукума этого качество хорошее натуральный сок На да, натуральный сок да, да? натуральный сок это щербет это лукум чем отличается щербет от лукум щербет больше орешки меньше сок пожещек наоборот лукум больше сок меньше орешки помещение этим отличается щербет uh -huh. и лукум и каждое утром для вас нарезаем свежий свежий ассортимент пожалуйста людям тоже людьми тоже удобно выбирать и здесь Чурчелла есть а что такое черчелла чурчела просто сок и внутри грязь угу. почему он по 8 долларов 1 килограмм 1 а... колбаска около полтора доллара где-то ага. а до скольки работаете вообще из 9 до последний клиент примерно до 12 открыты угу. Так, вот тут э, кофе по доллару, правильно, пакете? Да, На будет. На обратном пути хорошо, попробую хорошо, зайти. Хорошо, хорошо. А гранатовый соус есть у вас? Соус, соус есть, пожалуйста. Тоже. дегустация можно. Очень-очень вкусный. вкусный, классный. Очень очень он, кстати, недорогой получается. Сколько он стоит? Это Это 2 доллара. 2 доллара. Это объем 2. сколько? Э, пол, -литр. пол литра. Пол -литр. А это тоже? Нет, это не гранатовый. Это не гранатовый. Вот это гранатовый. Пожалуйста. Угу. Есть два видов. Это кисленький. Это кислый сладкие. Ух ты. Это даже посладше. так? Да. Два видов есть. Не... Энниплу, мы в прошлом году просто какой-то взяли, и он просто вкусный был. Так, еще раз. Это чай. Это чай. Эвкалиптовый чай. У нас туда кашель, на кровь, это очень помогает. А как называется? Султан чай султан, султан чай. чай и как его пьют заваривать на 200 мин стакан 1 чайная ложка пожалуйста угу. а с чего а с его делают минуты, эвкалип, только резко не нюхать медленнее издалека первые пару минут спокоиться это может легче пить Очень такой Ядронный, интересный. Переродный тераплю можно сказать. <сосы> Эвкалип, мета, шафран, лимон, имбир, гранат состава. Четыре видов есть. Вкус манга, вкус гранат, вкус лимон, вкус киви. <сосы> Основы разные, но состав одинаково. Везде эвкалипт, мета, шафра, лимон, имбирь есть. Когда его пить надо? Ну, то есть вот вы заварили, и как сразу его пить надо? Через пару минут успокойся, вам легче будет пить. Зимой очень-очень полезно. Летим можно давать, аллергии не дают, то, что что правильно. Летом с холодного вода можно пить, охлаждает организм, жажду очень полезно она сделала такой дух как вилла, и балкон, и ассейн, и внутри она первое место она во всей школе заняла, Что, стоит у директора в кабинете интересный вкус такой да. резкий такой резкий вот чего резкость чего не могу сказать но очень Мета. да вот мята чувствуется да. да аж слезы на глазах наворачиваются а. ну вкусно приходите Приходите, будем рады вас видеть. Магазин Рубина Гёйнюк. Спасибо, хорошо. Спасибо постараемся большое. зайти. Хорошо, магазин один, также косметика есть и текстиль есть, как вы видели. Друзья, смотрите, только что я был в магазине Рубина, цены я вам показал, приятный продавец, очень внимательный, значит, что мне особенно понравилось цены на кофе, вот кофе я вам показал мы всегда покупаем это кофе когда приезжаем в турцию это турецкая кофе немножко по-другому у него э, выглядит вкус то есть э, реально попробуйте кстати постараюсь на обратном пути тоже взять несколько пакетиков потом что-то придумаем с этим кофе а сувенирные да, да, да, да. да? а почем три штуки 10 долларов а однако долларов это сфинеры три штуки 10 долларов и, а размеры детские вот есть разные вот, рослые и детские размеры все есть разные девочки мальчики все угу. еще вот. то магазин. есть получается штуки. Одна, долларов, три штуки 10 долларов одна 5 долларов это три штуки 10 долларов здесь вот полка пускай женских мужская зимний летний сильный. а как магазин называется арда текстиль арда текстиль плосковки костюм по полка полный а шорты есть да шорты есть, там много. а где шорты а вот для плавания сколько стоит а есть на витрине развешенные такие шорты? Да. а давайте посмотрим И почем шорты эти вот здесь есть еще это для плавания тоже, да? Я такие люблю. Я тебе про это говорю, Вот это то, что там получается, да, да, да. здесь вот размер, там да. размер. есть, еще света есть много. Вот и почем они? 5 долларов. Ты... Вот это доллар? Да. 5, 5, 5 долларов, 5 долларов да. одни да. шорты. Да. да, одни шорты, 5 долларов. Угу. Да. Ну, получается сколько это? 5 долларов. 5 3, ну 140 гривен на украинские да, да, да. с подкладкой да, с подкладкой ну, нормальная в принципе для плавания, для плавания хорошо для высохнет топор. ткань да, да, да, очень шикарный шорт для плавания самый топ а от такого плана шорты сколько стоит Нет. эти 15 долларов хрючки стопсы есть подешевле, в зависимости от покупателя угу. и от качества. Ну естественно. По качеству они будут подороже, если хочешь подешевле, уже качество будет скутер. Угу. Вот а джинсы, джинсовые шорты почем? Джинсовые шорты 20. Долларов. 20. Есть трикотажные вот такие вот как на манекене вот такие шорты вот. Угу. Получается бручевые, типа классические. Почем они? Так же как и джинсовые 20. Долларов. Ну торг уместин у нас. Я понял. Шарфики, да, вот это? Шарфики, да. Почем шарфики? 5 долларов. А что за материал? Разный. Есть шелковые, пашема. Большие? Стандартные. Стандартный как? стандартные шарфики. Что вот, большое есть, что маленький есть. Uh -huh. Вот такие шапки есть. Они уже поплотнее под uh -huh. А эти почем? Семь. Да, плотнее 7. чувствуется. Вот, и летние, и зимние, и осенние, и весенние. Угу. Все, что душовый год находится. А зимняя какая одежда? А, то есть вот эти спортивные костюмы, mm -hmm. right? <inphasis> <¿aciones> я. правильно я понял? Светора. Свитера. здесь получается вот женский отдел. Такая осенний-зимний идет. Там мужской отдел. Вот толстовки, спортивные костюмы. Почем э, толстовки? Разные цены у нас. От 15 и выше. У нас нет вот определенного. Вот, допустим, смотрим по клиенту. Вот, говорит, есть у меня вот 15 долларов. Дайте мне что-нибудь за 15 долларов. Угу. Мы дадим за 15 долларов. Такого нет. Вот это детские теплые костюмчики. Почем детские костюмчики? Детские 25 долларов. Теплые получаются. Угу. Вот тоненькие есть. Такого угу. же плана ну можно. Ну да, да, чувствуется. Такого что... же плана можно, допустим, маме подобрать. Ага. Костюм. Такого же плана. А чтобы... это что это такой Это толстолка? мужской костюм. Нет. Вот... А, костюм? Да, вот такого плана. Сколько стоит? 40 долларов. Угу. Вот такие же детские есть. Вот Томи. Угу. Также можно вот, допустим, папе сильно вот, взять пола там женские вот, нижние uh -huh. же купальники плавки да да купальники плавки а мужские плавки тоже есть вот мужские плавки да пожалуйста просто плавки сколько мужские стоят 8 долларов, 8 долларов. вот это детские купальники uh -huh. Ну все, есть все можно есть. купить, да. Так, друзья, смотрите, это был магазин Арда Текстиль. В общем, в магазине можно купить любую одежду, начиная от плавок, заканчивая э, зимними спортивными костюмами. Цены вы все видели. Пишите ваши комментарии, заходите в этот магазин, смотрите, может что-то вам здесь пригодится в данном магазине. Вот и мы идем дальше, еще немножко пройдемся по этой улице. Собственно говоря, в принципе я уже практически все вам показал. Все возможные варианты имеется в виду. Остальное все, как правило, дублируется во всех магазинах. То есть ходите смотрите выбирайте то что вам удобно то что вам нравится то что вам нужно торгуйтесь продавцы говорят скидки есть поэтому э, договаривайтесь о той цене которая вам нужна я думаю вы найдете компромисс с продавцами вот значит э, цены в принципе вполне достаточно адекватные вот э, учитывая некоторые допустим сравнение вот я покупал к примеру шорты там в мегаспорте в украине там за 400 гривен за 400 гривен это сколько может быть они да лучшего качества но опять таки смотря для для каких целей вы там покупаете то я покупал обычные шорты короткие мужские вот для плавания в принципе это тоже наверное где-то 400 гривен мега спорте стоят вот. я не беру во внимание цены которые можно там купить на рынке там совсем минимального качества может быть даже там качество вообще отсутствует на тех шортах которые там гривен за 100 в украине ну это чисто лично мои как бы сравнения чисто мое мнение ребят тут вы конечно сами учитывайте для себя и конечно в комментариях поделитесь своим мнением. Я просто вам показываю то, что я вижу и то, что есть здесь в Гюнюке, какие цены на различные товары. Так, еще множество магазинов с различными. С различным текстилем и различной одеждой. Что есть, у нас здесь? Добрый вечер, мать. Добрый фрэн. вечер. А что нас... это такое? 9 штук 10 евро. Это 9 штук чего? Трусов? Турсик, да, да. Вот. Угу. Боксер. Угу. А если поштучно? Штучно, штучно 2 доллара. 2 доллара. Yes. А так 10 евро 9 штук. Yes. Тебя можно пополам? Окей, okay, тебе не 10 долларов, не евро. 9 uh -huh. я понял любые размерчики small medium large x-large x-large и носки тоже можно понимаю вот камера тебе супер да спасибо Спасибо. а да. почем это получается 18 пар 8 евро да носков да супер сына хорошая стоимость Хочу иди сюда а носки из чего сделаны? Из материал? Стамбул, Стамбул, Мадам, коротко и линны угу. Супер. Это натуральный материал? Конечно. Не, ну по ощупе мне вот, кажется действительно какой-то материал. Русский текстиль, э, русский и украинский водка. <с да, <с да вот это чувствуется это, это это вот вот это фасон uh -huh. это боксер понимаю вот uh -huh. вот хорошенько так смотрите друзья вот еще немножко показал вам цен на там, различные трусы носки в принципе есть некоторые хорошего качества и по стоимости я не знаю опять считаю что вполне адекватная стоимость так что смотрите сами может кому-то что-то нужно будет вполне можно покупать, выбирайте ходите, договаривайтесь за цену. Продавцы идут на компромисс. В принципе, даже сами предлагают там определенные скидки. Наверное, если вам не предлагают скидку, тут, наверное, ее нужно спросить. Скорее всего. В общем, все вы видели в этом видео. Так что пишите, кстати, в комментариях, если вы чего-то покупали, какого здесь качества, поделитесь. И с нами этим мнением вашим смотрите вот я уже подхожу к концу этой променадной улицы. вот тут уже э, значит дорога которая активная здесь проезжая часть то есть это дорога которая идет непосредственно как бы вдоль э, получается побережья от анталии до токирова сейчас мы посмотрим что здесь за углом Есть ли здесь еще какие-то магазины Тут есть такой вот фастфуд. Можете покушать там картошку, фрибургер, хот-дог какой-то. Но с другой стороны, ребят, в принципе, смотрите, если вы отдыхаете в гостинице в Гюнюке, 5 звезд, то все это есть у вас в гостинице. И тут смотрите сами, нужно вам посещать такие заведения, либо не нужно. мной поздоровались слава богу меня не приглашали в этот фастфуд потому что у меня уже за сегодня реально нету сил друзья с самого получается с 8.30 утра и сейчас у нас на часах без пяти смотрите как бы вот надеюсь сейчас я уже вернусь в свою гостиницу вот у меня закончится рабочий день и сегодня у нас последняя ночь гостиница Мара Престиж. Дальше мы переезжаем уже в другую гостиницу, в гостиницу Кристал Палас. Эта гостиница находится в регионе СД. Значит, смотрите, что могу сказать. Смогу сказать следующее, ребят. Все в этом видео. Я надеюсь, все вам показал, вам все понятно. Есть прокат электроскутеров не один прокат так что учитывайте ту информацию которая есть в этом видео при аренде скутеров я не знаю попробуйте поторгуйтесь может и там вам скидку сделают на прокате то есть все может быть никаких документов ничего как бы у меня не спрашивали для того чтобы взять прокат этот электроскутер и кстати тоже велосипеды есть в прокате 2 доллара по моему нам озвучили в общем в этом видео я в комментариях вернее в описании в этом видео постараюсь естественно выложить и прописать эту стоимость сколько стоит прокат велосипедов сейчас я уже попробую вам без комментариев так на быстром ходу показать некоторые магазины в принципе те которые я прошел не показывал вам цены но просто чтобы вы видели как выглядит эта променадная улица и что здесь можно купить Кстати, я когда снимал видео я показывал э, магазины бутики э, различные там точки продаж с одной стороны с противоположной стороны улицы так само находятся и э, с той стороны такие же в принципе магазины может быть что то там есть какое-то отличие но собственно говоря как бы можете идти э, пройтись а по одной стороне посмотреть потом на второй стороне что там по ценам вам подходит там вам и купить да кстати цены все в принципе в долларах кое-где я видел цены в евро они чего-то как-то там конвертируют типа какую-то скидку либо еще что-то либо цена написана в евро отдам за доллары в таком количестве в общем в любом случае друзья насколько я понимаю 2019 год если вы берете деньги с собой для каких-то покупок то естественно как бы будет выгоднее доллары брать хотя если вы возьмете евро я не думаю что будет в чем-то сильно большая разница здесь принимают любую валюту так что в целом берите какую вам удобно валюту но из того что я понимаю выгоднее все-таки в долларах и вот такой вот один нюанс в принципе вот я прошел всю улицу я сильно конечно не рассматривал каждый магазин но единственное чего я не встретил так это я не встретил обменников я думаю в любом магазине вам подскажут где есть обменник если вам нужно обменять какую-то сумму денег на местную валюту ну, друзья, вот так вот выглядит эта променадная улица в поселке Гюнюк. Значит, продавцы сказали, что в принципе в среднем они работают до последнего клиента, но примерно в 12 часов ночи они уже начинают закрывать свои магазины, так что днем вы спокойно можете отдыхать в гостинице, пользоваться всеми услугами на территории гостиницы, а вечером вы можете пройтись по магазинам и прикупить себе необходимые там различные сувенирные товары, либо одежду, либо другие сладости и тому подобное.